Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этот первый теплый отличный весенний денег я с вами поделюсь историей одного очень интересного и всеми любимого туалетного монстра. Вам он уже давным-давно знаком. Но однако я в этом ролике расскажу еще и его историю, и также я вам расскажу как же призвать данного монстра. Ну а вы, ребята, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь, если вы не подписаны. Мне очень нужна ваша поддержка, и тем более вы мне помогаете делать контент лучше. Огромное спасибо, кто прямо сейчас подписался и поставил лайк. Ну а мы приступаем к истории туалетного монстра в игре Among Us. Данный монстр находится на карте Полюс около лаборатории. Данный монстр находится в кабинке. Но только неизвестно, туалетная кабинка, душевая кабинка, или это просто такая раздевалка. Но это в принципе и так никакой роли не играет, поэтому мы пропустим данный момент. И давайте сразу поговорим, как же он там оказался. Я уже сказал то, что данный монстр находится около лаборатории. Но если вы зайдете в лабораторию, то вы увидите то, что там происходил какой-то хаос то, что вся побита, ну и около этой кабинке, предполагаемо туалетной, находится огромная дыра, по которой может перемещаться импостер. Но как вы знаете, то что в данной игре импостер это огромнейшая проблема. И импостер тебя может убить в любой момент. И именно около импостера будет крутиться сюжетная линия нашего персонажа. Вы все знаете то, что когда начинается игра... Тогда поступают мирные члены экипажа, и среди них находятся импостеры от одного до трех. А вы не задавались вопросом, что же остается после вас, когда вы доиграли свою катку, выиграли или проиграли? Что же остается на той планете, на которой вы только что играли? К примеру, если выиграл импостер, то тогда он улетает на другие планеты убивать еще больше членов экипажа но если же выиграл мирный член экипажа то тогда они просто восстанавливают ракету и летят дальше хотя здесь тоже появляется вопрос какой же конечный путь у членов экипажа это тоже очень сильно интересно но однако это другая тема. На планету Полюс прилетели люди. Эти люди космонавты из игры Амон Кас. Они прилетели с целью озеленить данную планету, так как на ней возможно была жизнь. В экипаже было 10 человек, но среди них был один предатель. Данный предатель был очень скрытный, но очень часто убивал. Но из-за его супер крутой скрытности... Никто его не мог обнаружить, и все думали то, что данный постер это такой же как и они мирный член экипажа, и абсолютно полностью ему доверяли. В лабораторию пошел один из членов экипажа, он пошел выполнять задание выровнять телескоп, с ним был еще один член экипажа, но тот был очень сильно пугливый, и он пытался избежать того, кто пошел выполнять задание с телескопом. И таким образом он пошел по коридору в другую комнату. Ну а тот, кто выполнял задание с телескопом, искал ту планету, которую ему надо было найти. И в это время произошло что-то ужасное. Какой-то шум резкий. И тот самый пугливый член экипажа решил с ужасом подойти к этому телескопу. И он увидел там труп. А я вам уже сказал то, что он очень сильно пугливый. Поэтому он резко решил куда-то убежать. Но однако он тут же услышал шаги. И он решился спрятаться в кабинку. Пока он сидел в этой кабинке, он слышал убийство. Но никак не мог уйти оттуда. Да и тем более он не видел самого убийцу. Шло время. Он слышал, как убивают его друзей. Но он ничего с этим не мог поделать. И спустя неопределенный срок... Импостер убил абсолютно всех его друзей. Ну а данный монстр тихо сидел в этой кабинке, и его никто не слышал. И предатель подумал, то что он всех уже убил. Спустя огромное количество времени, этот импостер решил улететь с планеты Полюс. Но однако данный монстр был настолько запуган, что он остался сидеть в этой кабинке. Ну абсолютно никто не знал... То, что импостер излучает волны, которые могут заразить мирного члена экипажа. И в это время он тогда либо станет ужасным монстром, либо тоже станет предателем. И спустя год этот монстр подцепил эти волны. И вместо того, чтобы стать тоже предателем, он стал ужасным монстром. Если его призвать на карте Полюс, то тогда появится просто огромнейший монстр у которого будет целых 5 лиц. Две огромнейших лапы, из которой выходят еще две руки. И просто огромнейшая окровавленная пасть. Данный монстр готов уничтожить абсолютно каждого, кто решит его призвать. Ну а теперь самое время рассказать, как же призвать данного ужасного туалетного монстра игры Among Us. Так что если ты еще не поставил лайк, то самое время поставить лайк и подписаться на канал. Но, ребят, учтите то, что данного монстра призвать можно только строго в 4 утра. В остальное время он не придет. Да и тем более, ребят, нужно ли вам такое? Потому что он очень страшный, и вы банально можете этого так сильно испугаться, то, что вас увезут в больницу. Но все же я покажу, как же его призвать. Ну а теперь самое интересное, как же призвать данного монстра? Нам надо создать игру в локально И обязательно стать красного цвета. Ребята, именно становитесь красного цвета. Теперь нам надо вести вот такую команду. Эту команду я оставлю в описании. И именно если вы ведете правильно эту команду, то тогда удастся призвать данного туалетного монстра. Мы отправляем эту команду в чат. И теперь выходим. Теперь создаем свободный забег на карте Полюс. И теперь подходим к этому ноутбуку. В этом ноутбуке мы включаем задание в лаборатории: выровните телескоп и запишите температуру. И теперь жмем на улицу и вот такое задание: почините погодный узел. И теперь мы отключаем абсолютно все остальные задания для того, чтобы они нам не мешали, потому что нам надо все это выключить. И тогда это нам никак не помешает. Если мы все это выключим, то тогда у нас получится призвать данного монстра. После того, как мы все сделали, теперь нам надо выполнить все эти задания, которые мы включили. Они выполняются все очень просто, и даже не надо на это много времени. Ну а единственное то, что нам надо все это делать ночью. И если под этим роликом наберется 2000 лайков, то тогда мы сделаем ночной стрим, в котором мы попробуем призвать данного монстра. Однако у меня сейчас день, и это все не получится у меня. Ну, опять же, повторюсь, набираем 2000 лайков, то тогда мы делаем ночной стрим, в котором мы вместе будем пробовать призвать это монстра. Заканчиваем вот такое простое задание, хотя его терпеть не могу, потому что здесь... Порой сложно найти нужную планету. Вот на это придется время тратить. Вот она эта планета. И теперь мы должны прийти сюда. И у нас должен вылезти этот монстр. Но, ребят, это все нужно делать глубокой ночью. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Как только набираем 2000 лайков под этим роликом, я делаю ночной стрим, в котором мы призовем данного монстра. Ну а с вами был Чайок ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.